А почему, если все так плохо, Израиль до сих пор не решил проблему и не разбомбил все пусковые установки с воздуха своим замечательным высокоточным оружием? Ну, потому что Хамас тоже свое дело знает. Они построили под жилыми домами целые подземные галереи, по которым перемещают ракеты и прочее вооружение. их бы энергию да на строительство метро направить. Но о таком может только мечтать. Там же под землей спрятано и все ракетное производство. Потом ракеты снизу поднимаются на крыши домов, школ, мечетей, или открываются специальные маскировочные щитки прямо из-под земли, и дистанционно сериями запускаются в нужном направлении. Бомбить точку запуска в этой ситуации уже становится бесполезно – там не остается ничего, кроме нескольких железяк. А если ракеты запустились с крыши дома, то в подвале этого дома вполне возможно сидит куча детей. Поэтому израильская армия действует очень осторожно. И военные при помощи всевозможных методов слежения пытаются выцепить самых активных организаторов, и точечно их уничтожают. Ну или сносят целые дома, где сконцентрировано управление. При этом по телефонам предупреждают местных жителей, что через два часа это здание будет снесено. Поэтому несмотря на много шума, жертв в газе не особо много, и большинство погибших – это именно боевики. Можете посмотреть на любую видеокартинку из газы, и вы увидите сколько детей там бегают вокруг каждого автоматчика. И любая другая армия, стремясь уничтожить одного боевика, уложила бы вместе с ним еще человек 10-20. Израиль старается этого избегать, хотя получается естественно не всегда. Кроме того, до 20 процентов хамасовских ракет падают на собственный город. У них там видимо тоже брака хватает. Или возможно уже срок годности истекал, ведь целый год не стреляли почти и все жертвы от таких падений собственных ракет на собственное население, естественно будут приписаны Израилю. Сейчас в Газе перебои с электричеством, и я подозреваю, что они от этих перебоев страдают больше, чем от всего остального. Нет, Израиль не уничтожал электростанцию в Газе, иначе потом придется самим же ее и восстанавливать. Просто Израиль перестал поставлять туда горючее, как-то глупо это делать во время войны. Но когда заключат очередное перемирие то поставки горючего немедленно возобновятся. Ну а что делать, иначе полутора миллиона населения просто вымрет, поэтому нам все равно придется их снабжать всем необходимым. А почему бы тогда не вести войска в газу и не решить все проблемы раз и навсегда? Да вводили уже и не раз это делали, но даже когда полностью контролировали газу, все равно никогда не получалось что-то там реально наладить. А сейчас там сидят несколько десятков тысяч вооруженных террористов и только и ждут, чтобы израильская армия вошла в город. А это же не Берлин 1945 -го года. И воевать сталинскими методами Израилю никто не позволит. А значит среди израильских солдат будут большие потери. А это тоже никому не надо. Тем более, ну, предположим, захватили в эту газу, а дальше что? Что с ними дальше делать? Своего Кадырова там найти невозможно, его моментально шлепнут. Гражданство тоже раздать не получится, их слишком много, поэтому нет никакого смысла завоевывать газу в четвертый или пятый раз и платить за это дополнительными жизнями израильских солдат. Но все равно, чисто символически, наша армия туда периодически входит, и всегда это сопровождается лишними, с моей точки зрения, жертвами. И вот вчера ночью я прочитал новость в Гугле, что якобы началась наземная операция. Я очень расстроился. Но эта информация, слава богу, оказалась ложной. На самом деле, израильская армия сделала вид, что собирается атаковать, и спровоцировала врага занять заранее подготовленные подземные позиции и туннели. Туннели эти были давно разведаны, и по ним был нанесен массированный удар авиации. Сколько там уничтожили боевиков, я думаю, никто никогда не узнает, ибо Хамас при любом развитии событий, в конце концов, объявит себя победителем. Чем-то сектор газа напоминает Афганистан. Ну, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь. Кто только не пытался контролировать эту страну. И британцы, и Советский Союз. И теперь вот американцы скоро сматывают удочки. А когда они уйдут? Мне интересно, чем займутся талибы? Наркотики они вроде запрещают производить. Значит, начнут продавать на экспорт что-то другое. А что у них есть, кроме идеологии мусульманского экстремизма? И не начнут ли они двигать именно ее в соседние страны. Очень сложно все это. В нашей жизни есть куча проблем, которые не имеют хорошего решения. Ну просто не имеют и все. Вот, например, электрические самокаты и велосипеды. Еще несколько лет назад этой проблемы не существовало в принципе. И вот она уже существует, и давайте попробуем ее решить. Если электрический транспорт будет ездить по тротуарам, то естественно они будут давить пешеходов, поэтому им надо запретить там ездить, если их заставить ездить по дорогам, то тогда их будут давить автомобили. Можно построить велосипедные дорожки, но тогда на них придется потратить кучу денег, а люди останутся без мест для стоянок. Может электрический транспорт вообще запретить, но тогда десятки тысяч людей лишаются средств передвижения, а города и так уплотняются, и транспортом не до каждой точки доберешься. Вот так и получается, что проблема не имеет идеального решения. Поэтому она не решается никак. Да, пытаются придумать какие-то номера, пытаются ограничить скорость, возраст и так далее, но все это половинчатые меры. И люди продолжают ездить и продолжают убиваться. Впрочем, все это можно сказать и про автомобильный транспорт, про продажу алкоголя и про огромное множество других похожих нерешаемых проблем. Точно так же и вопрос вооруженного анклава который периодически разбрызгивает вокруг себя летающее дерьмо и требует за это денег от мирового сообщества, тоже не имеет легкого решения. Единственный вариант, что-то кардинально изменить, это полностью исключить материальный интерес. То есть просто перестать давать им деньги на террористическую деятельность. Но, как вы понимаете, мировое сообщество на это не пойдет. И по гуманитарным причинам, ну и по тем, что я объяснял в самом начале. А что еще может сделать Израиль? Ну, возможно, нам помогут новые военные технологии, которые тихо и незаметно, но продвигаются вперед огромными темпами. Все эти коптеры, которыми сегодня можно совершенно недорого обвешать всю газу, все эти новейшие технологии электронного слежения, сбора информации и так далее. Возможно, все это поднимет риск боевых действий для Хамаса на такую высоту, что просто сделать весь этот бизнес совершенно невыгодным. Ну, буквально тронул пальцем ракету, и в тебя уже прилетело. И только в таком случае у них появится стимул заняться чем-то другим. Но, как вы понимаете, прогнозировать серьезно в таких вопросах ничего невозможно. Традиции общения между Хамасом и Израилем уже сложились. Мировое сообщество обязательно вмешается, пообещают Хамасу помощь. Рано или поздно будет заключено перемирие. Напоследок будут запущены еще несколько десятков ракет. Потом будет тихо какое-то время. А что будет дальше, доживем, посмотрим.